Что-то мне сегодня не везет, я захожу в интернет, а там выкладываю сегодня один шлаг Что-нибудь полезное будет в ленте, ребята, поделитесь, кто-нибудь видел что-нибудь полезное сегодня или нет? Как только начинается понедельник, большое количество людей начинают обратный отчет в ожидании вечера пятницы. Во вторник радиоведущие начинают сообщать, что осталось еще три дня до пятницы. В социальных сетях люди радуются четвергу, что завтра пятница. Как только наступает пятница, это просто для многих людей рай. Большое количество людей запутались в этой жизни и слишком много хотят отдыхать. Они саботируют себя, слишком много жалеют себя, они боятся переработать. Я вижу, как люди в зале себя жалеют, чтобы не взять побольше веса. Я вижу, как многие люди, которые хотят зарабатывать деньги, они начинают себя ограничивать в том, что вдруг я переработаю, со мной случится какой-то стресс. Вы знаете что? Я как-то видел одного американца, который ответил на вопрос, ему задали вопрос, дай нам, пожалуйста, три самых главных слова, которые нас будут мотивировать. Он на них посмотрел и сказал, ты скоро. Я считаю, что это самая сильная мотивация, которая должна относиться к предпринимателю. Ребята, у нас жизнь одна, и вам нужно сделать так, чтобы вы были примером для своих детей, для своей семьи, для своей жены, для своего мужа, для родителей. Вы можете больше. Почему люди начинают себя жалеть и просто вот... Отказываться от большого количества работы, хотя если взять и зафиксировать каждые 15 минут хотя бы одного вашего дня, вы увидите, что 90% своего времени у вас уходит в никуда. Будьте продуктивными и помните, что жизнь одна. Ты выбираешь себе друзей. Бывают ли у тебя какие-то вот такие определенные, может быть, критерии или еще какие-то? Я бы не говорил, что я там сижу и занимаюсь процессом выбора себе друзей, но эм, однозначно... Есть у меня фильтр для того, чтобы человек попал там, в мое окружение. Угу. И... Какое? Это просто на уровне ощущения, Тут нет каких-то параметров, что То он есть Особых при... определенных там, вот Да, все, все зависит только от одного от... – образа мышления человека. Угу. Вот какая у него картина мира, вот как он вот этот мир воспринимает. Это чувствуется в ближайшие, просто в первые три минуты общения с человеком, когда ты вот если активно с ним разговариваешь, что ты ощущаешь его, как он видит этот мир. И на этом же уровне ощущений ты понимаешь, что интересно тебе с ним, неинтересно. Мне нравится, когда человек с энтузиазмом живет, с позитивом, понимаешь? Вот. Это первый критерий. Как, как, как он себя чувствует, хорошо ли ему живется или нет. Понимаешь? Все остальное уже идет дальше. Там. И причем здесь это, не, кстати, это не важно уровень дохода. Это не знаешь, что если он там, приехал там, на общественное метро, значит нет. А вот приедет он на Феррари, значит да. Не факт. Угу. То есть уровень мышления, который не определяется его сейчас статусом или там, количеством денег. Кстати, очень интересно в вашей теме Завладеть рынком и стать тем, кто Станет законодателем моды Законодателем моды можно стать в том Случае, если к вам начнут прислушиваться Другие игроки на рынке Сначала это вызывается, естественно, негативную Реакцию, провокации а, И так далее И после этого, если вы не останавливаетесь Вы начинаете делать просто трансляцию Например, как я был сейчас вот, в Орландо И там один магазин одежды Который регулярно Каждый день делает то же самое, что делает интернет-магазин Розетка. Они Интернет-магазин Розетка делает только обзоры продуктов на YouTube-канале. Они помогают своей аудитории выбрать продукт, который им нужен. Они продают женские платья, и они говорят. Выпускают видео, у них такая коллекция, они показывали Mind map такой огромный, где у них 400 тем, на которые они могут записать видео, советы своим клиентам, какое платье куда одеть, какое платье одеть если ты подружка невесты, какое платье одеть если ты идешь на похороны, какое платье одеть если ты приедешь в Лас Вегас, как, и так далее, какое, какое, какое, какое. Видео набирает огромнейшее количество просмотров, огромнейшее количество, и через этот контент они получают огромный поток людей, потому что этого не делают другие. Ну что ж, я дочитал эту книгу «Адам Курц. Ежедневник для творческих людей». Ребята, я хочу эту книгу подарить одному из наших зрителей, который смотрит это видео, и у нас для вас конкурс. Хотите, чтобы я вам прислал эту книгу прямо домой? Но это еще не все. Я также вам пришлю книгу свою, которая стоит сколько стоят ваши мозги. Внутри этой книги вас ждет сюрприз 35 уроков, которые помогут вам создать мышление миллионера. Это мой авторский курс. Ну и также у меня для вас есть личное письмо. Все это может прийти к вам персонально домой. Две книги Адам Курц Артем Нестеренко. «Как создать мышление миллионера» и мое личное послание для вас. Что вам нужно сделать? Напишите, пожалуйста, внизу, под этим видео, презентацию вашего бизнеса. И самая креативная, творческая презентация, ну вот как эта книга, возможно, получит от меня эти подарки. Я вышлю вам эти подарки прямо к вам домой. Сделайте очень креативную презентацию вашего бизнеса, опишите, чем вы занимаетесь, что вы продаете, и какую-то пользу несет вообще в этот мир. Я выберу самую оригинальную и отправлю вам эти подарки. Обязательно забирайте это видео к себе на стену, пусть ваши друзья и подписчики тоже смотрят такое мотивационное и интересное видео. Ну что ж, эти подарки ждут своего обладателя. У меня есть очень хороший друг Александр Фортельный. Это сплошной позитив. Его знают все. Он знает всех. Где бы он ни бывал, он со всеми здоровается, говорит доброе утро. Это очень хорошая тренировка. И он позитивный. И он действительно, люди к нему притягиваются, потому что он, у него энергия. У него, он, он не понимает, наверное, это, но он обладает большим количеством энергии, потому что он всем говорит, хорошего дня, доброе утро. Я иногда ему говорю, слушай, ты просто совсем с кем не сталкиваешься, здравствуйте, как ваши дела, хорошие вам тренировки. Мы обычно в спортзале вместе пересекаемся, или где-нибудь там в кафе где-то поужинать, там пообедать. И он все время вот, и люди, понимаете, знаете, какая реакция? Люди, все там в шкафчиках, И он заходит, доброе утро, смотришь, что он уже закрывает шкафчик, идет за... Хорошие вам тренировки, у человека так... Потому что он взял и поделился с ним энергией. Поделился с ним энергией. Потому что у вот, того а все же мы как бы, да, в соседних подъездах живем, ни с кем не здороваемся. Если друг друга видим, отворачиваемся. То есть у нас именно так происходит. Бывало у вас так, что у вас есть человек в подъезде, с которым вы, бляха-муха, не здороваетесь. Живете уже там 15 лет, но не здороваетесь. На морозе. Просто. Попробуйте в ближайший день выразить ему такое, доброе утро. Но он подумает, что вы выпили. Новая экономическая модель бизнеса это начать обучать клиентов. Когда людям даешь бесплатно, они вообще нифига это не ценят. Начните инвестировать в себя. Ты заходишь в социальные сети, видишь что тебе сообщение. Ты вот читаешь? Да. да. А в e-mail ты все читаешь, что ж тебе? с Вот тебе ответ. Быстро собрать вебинар, вы можете купить трафик, вы можете взаимодействовать, вы можете использовать это как ресурс. Негативить, обсуждать, критиковать, иронизировать, но в какой-то момент он уже не просто подписчик. Он же клиент Я обожаю людей, которые принимают, вообще принимают решения очень быстро Потому что ты красавчик, Супер. В любом случае есть какой-то переломный момент Когда человек переходит из стандартного бизнеса в сетевой И это всего лишь несколько причин вот Я убеждена в этом Какие это частые причины? Почему люди идут в сетевой? Вдруг вот, да, перелом у них есть Ну хорошо, у тебя вот такой вот был перелом угу. Но я уверена, что это не история каждого Да, но на самом деле я тебе хочу сказать, что В сетевой бизнес люди приходят не от хорошей жизни то есть не, это больше исключением, когда человек продает вагонами, фабрики, заводы и идет сетевой. Обычно это причина нехватки признания. У него есть деньги, но его никто не ценит, uh -huh. как человека. И он понимает, что он выполнил одну из своих миссий, это монетизация себя, он зарабатывает большие деньги, но весь мир его не признает, как человек, который сделал что-то полезное. И есть люди, 1% людей, которые приходят из состоятельного бизнеса, приходят сетевой, чтобы они вышли на сцену, и на уровне всех других людей, сделав результат, им сказали, браво, красавчик, цветы, медаль, и весь зал, стадион. это потребность в признании. К да? Каждый человек нуждается в признании. Ты посмотри, как люди плачут во время дня рождения, потому что они один раз в году получают, их засыпают а, приятными словами. И... Кто-то говорит, я не люблю день рождения, там. Но ну, это все, на самом деле, все очень любят, когда их поздравляют, и они это чувствуют сердцем. Что... И это признание. Это признание, когда в один день тебя все поздравляют, и ты чувств, ты купаешься в океане ä, приятных слов, и ты даже отмечаешь, ага, вот этот поздравил, а этот сука не поздравил, вот понимаешь? Какие три книги, грубо говоря, переформати... переформатировали твой мозг? Порекомендовать. Ты знаешь, я считаю, что форматирует мозг не книга, а опыт, который делает человек. И я постоянно вижу какую-то гонку, люди, особо, которые еще находятся на определенном уровне, вот бы заработать больше денег, они находятся за какой-то гонкой, где бы мне найти ментора, учителя, автора, который расскажет мне какую-то там серию секретов. Причем реально секреты существуют. Их просто запаковали в секреты, но это обычные принципы, которые нужно использовать в бизнесе и в жизни. Опыт – это самый лучший, как ты говоришь, этот, перфоратор, который будет менять мышление человеку. Но книги, которые на меня повлияли, это книга «Почему вы глупы, больные, бедны» Рэнди Гейджи, это книга «Четырехчасовая рабочая неделя» Тимоти Ферриса. А, и а, книга, которая а, с, называется Источник. А, ее написал Айн Рейнт. Привет, Артем. Привет, Наталья. Как твои дела? У меня супер-мега офигенно. Посмотри, какой вид, разве может быть плохое? Я? Плохие дела. Я в вообще да. стою. Да, не да, могу в Кстати, энергетика сумасшедшая, когда даже вот смотришь на город, он движется, какая-то вот эта движуха. Она очень сильно вдохновляет. Да, ты, да. Же, ты мне сделал подарок. Реально. <свят> да. Я даже написала... Добро вчера. пожаловать. <свят> <свят> да. А Когда ты принял решение, что ты идешь точно до конца, вот какие-то были у тебя этапы, да, этапы, и ты вот решил, все, я иду точно до там, намеченной цели. А, вот э, ты по дороге больше преодолевал сам какие-то трудности, препятствия, или же все-таки ты чаще обращался ко мне? Нет, я все делал самостоятельно, свое самое... Твердое решение я принял где-то в конце э, ноября 2007 года. Был поздний вечер уже, и когда я э, очень много переосознал в своей жизни, вот в этот вечер я очень много переосознал, я, к сожалению, не помню дату, э, но она для меня не так уж важна, но важно, что это была осень, это было плохое настроение, была такая погода дождливая, про про такой сырой вечер. И в этот момент я принял решение идти до конца. И я не знаю, испытывал ли кто-нибудь в жизни подобное то, что испытал я, когда ты принимаешь решение, и ты понимаешь, что тебя ничего не может остановить. Okay. Это ты не сам себе говоришь, меня ничего не остановит, yeah, а ты это, ты, это, ты это ощущаешь реально своим сердцем, и ты говоришь сам себе, у тебя вырывается, это меня ничего не может теперь, я, теперь совсем, я другой стал в этот момент. Это какой-то вот был такой очень сильный холодный душ, который поменял. Я рекомендую всем, кто находится на пути предпринимательства, в своей жизни испытать этот кайф. И он может совпасть только так, тогда, когда человек действительно по-настоящему ставит цель и принимает решение достичь этой цели, несмотря ни на какие преграды, препятствия людей, окружения, государства, время года, август это, январь это, неважно. хорошо какие самых 5 самых эффективных навыков нужно иметь предпринимателю вот для того чтобы вот эти вот рубежика каждый раз преодолевать 1000 долларов 5 10 тысяч долларов например ну и естественно развиваться самому я считаю что самый сильный навык это энтузиазм энтузиазм Я сегодня с утра шел позавтракать вот в то место и проходил через подземный переход вот здесь вот Подземный переход. И я спустился вниз, и я записал историю, что я только что прошел через коридор энтузиазма, позитива и вдохновения. Знаешь, когда люди идут с каменными лицами. Я считаю, что предприниматель с таким настроением больших денег не заработает. Предприниматель должен быть энтузиастом. Энтузи... У него должно быть огромное количество энтузиазма. Если а... почему энтузиазм? Потому что, когда любой предприниматель сталкивается с какими-то препятствиями, люди неподготовленные расстраиваются, люди неподготовленные опускают руки, они начинают скулить, оправдываться, жаловаться. Человек, который живет с энтузиазмом, он смотрит на эти проблемы, препятствия, какие-то задачи, которые у него возникают, с легкостью. Поэтому нужен энтузиазм, чтобы легко преодолевать препятствия. Второе – это смелость, быть смелее. Не, не ограничивает У нас идея появилась, мы загорелись, но ночь прошла, утро наступило, начал выстраивать огромное количество, почему ну, это, ну, какие, какие есть но и почему это не сработает, понимаешь. Появляется страх, который не, не вообще никак не фиксируется, это просто наша умственная какая-то деятельность, которая ограничивает человека от какого-то записать видео понимаешь, выложить какой-то пост или еще что-то, либо совершить какой-то более серьезный поступок, позвонить клиенту, предложить что-то, повысить цены, понимаешь. Это вот в этом всем, если человек смелый, он это пробует. Даже если не получается, он может откатить назад, но у него появился новый значительный опыт.